Говорил же! Ложись! Беги-беги-беги-беги-беги-беги! Всем привет, дорогие подписчики канала Umbrella Латэйч На связи с вами ваш Альберт Эскер, мисс Ларакрофт. В Rise of Tomb Raider, она же восстание или восхождение, расхилится гробниц, в зависимости от того, в каком контексте вы используете и переводите слово «райс» с английского языка. Ну, или с латыни, в зависимости от того, В как, каком языке говорить, в конце концов. Так вот. Сегодня мы продолжаем прохождение, продолжаем изучение, Немного я удивлен одной вещью сейчас. Когда я сейчас зашел в игру, я просто сейчас уже воскресенье у меня записываю еще два эпизода на эту неделю. И так вот, что я хотел сказать-то. Мы получили достижение за открытие всех гробниц в рамках первого прохождения. Но у нас есть одна проблемка. У нас с вами еще... Одна гробница не открыта. Нет, может быть склепы не считаются Потому что вот здесь мы с вами как бы Все нашли Здесь как бы ничего еще не нашли Так, испытали хулиганка А, еще, а, точно статуи ещё. В общем, все, смотрите, статуи, плакаты И дособираем да, все остальное а, и по козлению Ну, колокол вот в этой зоне. Ну, это, ну, это, это я прям вижу. Ну, вот этот, вот этот кусочек. Это, это. В общем, сегодня зачищаем всю эту чертову область. От, Но прежде, комментарии от Джотана Каджо. Джо, а, Джотара Каджо, извиняюсь. Джотара слэш Каджо. Uh, пишет, меня одного бесит, что Соника, самого быстрого ежа, так просто в форсах ради сюжета <laughs> Ну, меня лично не бесит, мне наоборот то нравится Как доктор Эггбан работник дополнительно <laughs> он, в конце концов, он не самый быстрый, быстрый только интеллект доктора Эггбана <laughs> Ну это от меня Так, ладно Продолжаем А, точно, что тебе? -то я... А метку не поставил уже Так Включить метку, на равно вот сюда, да-да. Кстати, мне любопытно, они во воскресают или не воскресают? А, и заодно вот. Так. А, точно, ты же сделал. А, точно. Одну вещицу я сейчас не сделал. Сейчас дайте секундочку. Это это буквально элементарно. Вот, вот так. О. Я, я просто забыл. Э, просто забыл, что ее переключал. А джентльменский набор что-то я не наблюдаю нигде. О! Кстати. О, какая статуя. Тут еще у нас секреты есть. Ну-ка. Езжаем и открываем. Давай-ка. Изучи-ка меня. Невозможно сказать наверняка. Монгольская грамматика очень сложна. Но это похоже на маршрут. Какая еще монгольская грамматика? Какого рядом здесь стоит монгольская Стелла? Это Китиш. Кстати, у нас монетки что собираются потихонечку. Мы, в принципе, можем себе купить еще и автомат. Технически это последнее, что осталось в магазине. Мы, наверное, сегодня это купим. А может в следующем эпизоде. Потому что сегодня пока после все собираем. Сегодня пока эту всю красоту чисто собираем. У -у -у. Сколько же вас здесь валяется? О! Здрасте. Кстати, у нас есть что греческий огонь. То есть они засовут это все вот в такие вот уголки, где непонятно что, непонятно как, непонятно зачем, непонятно почему это все здесь лежит. Эх, вот. Ой, домик. Мило. Мило не могу не сказать ничего плохого. Так, а ты наверху, да? Как мне тебя залезть? Ну, понятное дело. Знаете, мне бы хотелось, чтобы Лара стала котом с совпагаткой ну, или кисой, лапкой. Ну и, кстати, реально бы пошло, мне кажется. О. Нет, давай-ка вот так вот. Походу, я нашел колокол. Ну, не страшно, ну и Хорошо. Мне кстати бы еще статуи бы найти Эту статуи вообще ни одной не вижу Может найдем. а может не найдем. О, вот это я возьму Из этого можно сделать очень много хороших патронов Так Стоп, подожди Это немножко не туда, подожди Ты наверху, а как мне к тебе забраться-то? катапульте. А чтобы забраться по катапульте? А, -а, -а. может быть? Нет, не вариант. Нет, ну зато нет, надо было проверить. То есть не по этой поэтому может это еще есть подъем нет ну а должен же быть в теории мне кажется так не здесь а где тогда ну, вот смотрите здесь есть вот такой подъем может быть вот здесь и с помощью как это а, там тоннель, подождите. Там тоннель Следовательно, здесь где-то вот вход. То есть, получается, я там должен пойти, да? Получается, да. Так, допустим. Допустим, я это там обхожу. Ну, там заметьте, зон для подъема, то есть для прыжков и так далее. Значит, как-то я должен буду вот здесь забраться. Но в том, что я не вижу здесь э, зоны подъема. Я вижу башню, но я не вижу зоны подъема. Это, видишь, как-то необычно. Может, я что-то не, не понимаю. Давайте здесь спустимся, сейчас осмотримся. Может, здесь что-то есть, что я просто не вижу? Кстати, это возьмем. Просто на медведях потратил очень много грибов. Я забыл об этом. Лара, отпусти. Лара, отпусти, пожалуйста. Да уж. А, в общем я, я понял, где я сделал ошибку Вообще, сам банальная ошибка, как оказалось Очень банально. Настолько банальная, что немножко даже стыдно. Ведь, ведь ларчик <связан> просто открывался Вот, смотрите Или нет Ну-ка, давай-ка вот сюда залезь, Ну, или вон там как-нибудь зацепиться можно, кстати. Кстати, в теории, а, возможно? ой ой ой Ладно. Может быть, не совсем работает Ларчик. Ну-ка, давай, Лара, нормально. А, то есть там, где есть э, ступени, ты можешь закрепиться. Ладно, хорошо. Кстати. Нет, здесь нет такого. Ну смотрите, в теории, ей достаточно вот здесь э, закрепиться и готово. Но она не закрепляется почему-то, не знаю что. Давай уже, Ларич. Ну. Туда даже как-то можешь забраться. Ладно, допустим, чисто удар сделал какой-нибудь. Давай дробошок. Ну, это понятно, дело. Фиксированная зона, то есть... Так, она как-то закреплена. Вот здесь есть возможность как-то. Может быть здесь? Здесь она съезжает наоборот. Может, вход находится ниже? Не там, где я думаю. Кстати, дайте гробницу сюда найдем, с вами задушек. Наш салон где-то рядом. Так, так. Что время зря тратить? Статую мы найдем? Статую мы найдем, кстати. Я время что-то не поставил. Ой, ладно, видимо, выедлен эпизод сегодня. Ну, хорошо. В самом время есть на записи, так что проблем нет. Ага, вот она, гробница, нашел вход. Хорошо, а что она может под водой очень долго плавать. Вот она. Это какой-то... Это не какой-то местный дом. Зона отдыха. Я уверен, что здесь, скорее всего, будет проход дополнительный, но наверх уже. О, греческий. Или монгольский. Валентин. Хронометрист. И все. Кратко. Ну, злой самый краткий сестра талант. Давай, открывай. Ха! Давай, давай, давай, заходим. О, уже что-то ждет. Я просто вспомнил Resident Evil 4 решил не рисковать и попробовать. Отстроив последнее здание, верующие с восторгом взглянули на новорожденный город. Среди них был и Валентин, всю свою жизнь изучавший время и его движение. Mm -hmm. Пророк нашел его в толпе и спросил, что тут думает о городе. Валентин ответил тогда, что город это место, осененное благодатью. Время в нем будет течь медленно. И Китиш простоит еще многие века. В ответ, пророк лишь улыбнулся. Он понял, что построил для своих людей место, которое станет для них домом. Да, но ненадолго, как казалось, хранометрист не учел человеческие факторы шизофрении власти. А так, в принципе, да, идея неплохая была. Ладно, идете, Наверное, будет самая скромная гробница из всех, мне кажется. О, можно, я все еще считаю, что это будет самой скромной гробницей из всех. А, а мне сюда получается. Что-то мне кажется, что здесь есть подводные ходы. Вот есть у меня, знаете, такая чуйка, которая мне всегда говорит, здесь что-то не так, обследуй-ка все. Она всегда мне это говорит. Проблема в том, что эта чуйка называется нос. если я ее не послушаю, то у меня просто начинает нос чесаться. Вот. И вся беда и красота этого процесса. Ну да, как... Хронометрист оказался даже не прохода собственной могилки. Все затоплено. Но здесь выхода нету. Здесь выхода нет у нас. Да? О, ну то монетки лежат. Сколько здесь? Горсть. А всего 7. Ладно, открываю шларыч. Что там за хронометрист? Марадный. Древний колчан. Заработанный 3. Был колчан и нет колчана. А так, по факту, ни чертана. Давай уже, залезай. Так. Я заберу здесь все ресурсы, ребят. Так, ну тут я, по-моему, все забрал вот этой гробнице, да? Ну, судя по всему, здесь больше ничего нет, так что проблем нет. Давай, забирай. Так, отлично. А теперь сразу бегаем. Вот так. Вот здесь работает. Может быть, там я как-то не так... Э -э а я что у меня еще вас мало ну даже ли до чего грибов не хватает даже ли грибов не хватает давай Ларч, поплываем знаю. Может, прямо поплывем? Давайте посмотрим. Ага. Некуда плыть. Только здесь. Под водой. Ну, с другой стороны тоже хорошо. И все же, как мне туда залезть? Хотя. не знаете, что кажется? Ну-ка. Это место настолько закрытое. Вот Она прямо обособлена. А в этой зоне прямо полноценный собор таких масштабов. Почему, кстати, заметьте, он даже высвечивается такой. Но я думаю, что здесь будет обходной путь. Но я не уверен на 100%. Давайте сейчас еще раз попробуем. Если не получится, будем продолжать. Сейчас давайте пока осмотрим город на предмет э, статуи всякой и, например, вообще, кстати, наличие колоколов те же самых. Что-то я колоколов вообще не вижу. Где колокола все мои? Нет, одного колокола не наблюдаю. Кстати, реально ни одного колокола что-то нет. А куда все подевались-то? я знаю, что я четыре снес, но мне нужно пять. И статуй что-то наблюдается вообще ни одной. И агитационных плахатов местных что-то наблюдается, опять же. Куда все подевалось? Где все... Четиришкое то... богатство. О. А, показалось, я думал, это местная горнила. Возможно, нам здесь дадут еще погулять. И здесь будет, ох, какой жарко. Но пока не стало жарко, я хочу выполнить эти квесты, понимаете? Пока не стало уже совсем жарко и совсем безумно чтобы у нас с вами были квесты, которые мы с вами выполнили. Статую кто-нибудь видит? Я не вижу. они есть. Вот вопрос, где они? Конечно, возможно, часть статуи находится в копле. А может быть, все и там находится? Нет, как вариант, нельзя, конечно, это исключать. Ну, можно сейчас пока в принципе собирать еще ресурсы, золото. Да? Это хорошо. Я так полагаю, мы пока отправиться, кстати, по телепорту не можем, или можем? Было золо, конечно, смогли бы. Но я сомневаюсь, что нам на это дадут. Ой. Пока можем, собираем все. Пока можем, прокачиваем все, что можем. Надо выполнить эти квесты. Потому что это доп. Возможность, доп. очки. Ты, по сути, прокачиваешься. Ты делаешь себе проще, лучше жизнь. Никаких проблем ни с чем не имеешь. О. Вот заметьте, куда засунули. На кой черт туда их вешать-то? Так, еще 4. Нет, ну они, скорее всего, все здесь повешены. Просто... Ну, очень нелогично они повешены Будем честны с вами Они очень нелогично повешены Так А здесь у нас нет никакого А, кстати, чё, мы же монеты еще можем Пособирать дополнительно Плюс можем откус на патруль Патрули здесь есть, но какие-то они Они какие-то мелкие Если честно говоря, я чем удивляюсь Реально, патрули здесь вообще ни о чем не. Кто их вот эти патрули делал, зачем они их делали? Если они все равно ничего не могут противопоставить, ларе. Могли бы просто сдаться. Но не сдаются. Люди целеустремленные, за это респект. Давай поднимайся. Вот знаете, даже здесь нормально забирает все. То есть у нее нет с этим каких-либо проблем. Я говорю вам, здесь будет То же самое, что было в эпизоде С Напалмом Вот, вот помяните мое слово Это реально Здесь будет то же самое, что в эпизоде с Напалмом Мы сейчас туда войдем И... Пойдет настоящая куча мала. Интересно, Амишка вернулся, кстати. Было бы забавно, если честно говорится, он вернулся. Ну, мы сейчас облутаем весь город, все осмотрим. Еще кабанчик, кстати. Можно, кстати, на них похоже, что радует отчести. Дают возможность. Дают, дают. Возможности есть. Способы есть, собери, собирай Радуйся и просветай О! А, колчан Увеличился, получается, у нас древний колчан Слушайте, хорошо Видите, вот не зря делаю испытания Да, я сразу, может быть, не замечу Вот эти плюсы и минусы Кстати, а может там Наверху что-то Было Так, знаю Молодец знаю. Мы уже лазали сюда в прошлый раз. Но я как бы в прошлый Это кабан, если что. Не переживайте. Так. Это там, если что, кабан. Так что не переживайте. Надо еще сбить пару статок. Уверен, что нам здесь дадут эту возможность. Давайте пока посмотрим, где, что и как у нас. О, Видите? Вот не зря залез. Так. Отсюда все прекрасно видно. Да с этой башни бери и сжигай все вот эти вот плакаты. Ну, большинство. Нет, часть, конечно, по другую сторону города. И сразу не увидишь. Но что-то можно увидеть. Вот, к примеру, вижу мясо. Я его не тронул. Потому что если я сейчас опять спущусь Оно исчезнет Зачем мне лишние стрелы так? так? Ну, точнее, у меня нет лишних стрел Хотя тут время от времени я заметил, что припасы восстанавливаются Что ну, полезно, конечно, но крайне неэффективно О, тут крыски бегут еще, красота Больше ничего нет нигде? Ладно, давай повыше опять эти тайминги так это спуск в одну секцию сюда. А это сюда? Вот этот, кстати, я поджигал. Я поджигал его. Я поджигал в раз. Я это точно помню. О! Смотрите-ка, что здесь у нас. Или это фр... А, это фреска. Просто фреска, да? Ну ладно. Если фреска, то не считается. Так. Здесь у нас что? Ни статуи, ничего нету. Какие статуи ломать я должен, я не знаю. Если я сейчас туда спущусь, это только беда... О! Вижу статую, вижу статую. Мисс Крофт. Так, вторая готова. Еще шесть таких. Мне многие сейчас скажут, да такой, да, что ты вообще все это делаешь, это что, не нужно? Ee, нужно, потому что это бонусы. А бонусы это шанс выживания. Да, знаю, по сути, ты игру подвязали на эти системы бонусов. Я только, наверное, вот в этой секции еще не был, вот в этой, и внутригородской. городской. Но если я сейчас туда пойду, то там меня ждет э, смерть и крах. Чтобы они здесь все на топлены толпой. Поэтому я считаю логичнее сначала изучить все, что здесь рядом. Все облутать, все перепребивать. Чтобы у нас никаких проблем не было. Чтобы все было прекрасно. Вот там, кстати, видите? Это то, что подлежит изучению дополнительному. Но там будет арена. Но Это я прямо ее чую. Чую задницей. Всеми фибрами своей задницы. Я ее чую. А значит, нам туда пока оставаться нельзя. Пока! Что? Нет, ну там в любом случае пойдем. Сюжет, как говорится, совсем не пройдет. Но. Пока давайте с вами еще поизучаем. -ка. Здесь все. Плюс нам нужно будет с вами. Ой, какая высота. Почему здесь нет больше. Ладно. Допустим, статуи, скорее всего, будут на крепостных стенах, потому что я не вижу их здесь все. Плюс, не будем забывать, что у нас осталось еще парочка заданий в городской зоне, что тоже, в принципе, нам очень важно, ребят. Та... Извиняюсь. Отвлекли меня. Так. Оу. Что мы делали? Я просто пока говорил. А, точно, вспомнил. Статуи, хотел сказать. Статуи, они, скорее всего, могут быть в той секции, поэтому... Можно особо пока не зацикливаться. Но плакаты должны быть в акитационной части города. Поэтому давайте еще раз здесь пройдемся, осмотримся. Например, их наличие. Плакаты, колокола. Мы тоже все здесь нашли. На колокола здесь были, поэтому. Логичнее их еще здесь поискать. Уверен, что-то да найдется Давай мне что голову навернись. Ладно, ты должна был зацепиться обязано было сейчас зацепиться. Так, осмотримся пока. Осмотрим каждую улочку. Вот, чисто, вот я не подеваю, зачем надо было делать такие лабиринты из улиц. Вот серьезно. Сделали бы шахматные пропорции крест на креса то удобно. Я конечно такой может заблудиться, ничего не отрицаю. О, видите, я же говорю, они все здесь. Надо просто их искать Нам еще два надо Ты там живой? На всякий случай подготовим Медведь мертв, значит, окончательно. Здесь, то есть я его не беру. То есть, получается, единственное место, где я могу еще получить этого мишку. Остается. М -м -м. Ну да. Получается, остается только вот лагерь беженцев, и все. Так, вот это возьмем. Давайте еще вот сюда, наверное, заглянем. Боюсь, что я сейчас кого-то призову. Вот серьезно. Есть у меня мысль, что я сейчас кого-то да призову. Это то, у меня Конечно, не очень... Ничего, кроме обглоданных костей. Шпоры монгольского всадника. Они гораздо красивее и вычернее, чем я ожидала. Но Значит. довольно поношенные. Их обладатель был богат, но бывал в походах. Ну, понятное дело. Только я удивляюсь, почему это место не было отмечено. Зато. Это статуя? Или это лед, я не пойму. Это... Нет, это льдина. Я вас полонул, это статуя. Не знаю, почему мне в голову пошло, но. Мысль была. Так. Что? Здесь вариативность путей Или я что-то не понимаю Да, это вариативный путь То есть это еще до да, да, дорога была Получается, да? То есть здесь несколько дорог что-ли выходит? Ну, допустим Пока просто изучай Пока просто просматриваем Не сходим с ума, не торопимся Не даем игре Повода триггернуться раньше времени. Триггеры нам ни к чему. Нам это не без э, триггеров веселье Нет, серьезно. Игра очень интересная, особенно в плане изучения и проработки всех этих мелочей. Фу. Вон там что-то еще лежит. Я, Заметьте, это опять же не отмечено почему-то на карте. Давай. Не-не-не. Не подым, Не подым, Не подым. Вот опять же, тоже не отмечено. Значит, сюда мы еще можем будет потом вернуться. Может, конечно, все хотелось. кремния в мешочке. Для разведения огня. Монгольский воин должен был быть готов ко всему. А, неплохо. То есть это, по сути, местный К тех времен. Слушай, красивая. И, гра... И как грамотно сделано, кстати, между прочим. Только я не понимаю, почему это лежит здесь, в городе, который уже. Извините, был в боях. То есть это не какую-то там зону отдыха Так, у нас еще одна монета осталась Туда давайте за ну, заглянем Я вижу, что здесь есть нефтянка Ее заберем тоже Пока изучаем Кстати, подождите, а ворота что-то закрыты, что ли, получается, да? Ааа! -а, а Точно Ворота будут закрыты, на нас нападут и мне нужно будет идти к... Ты у нас что? На алибарду не похоже. Не знаю. Нет, это не алибард, это что-то другое. Я понимаю разницу между алибардой и вот этой штукой, но я не, не помню название. Название совсем не помню. Ну бывает такое, что вот знал-знал из, из головы вылетел. Ну бывает такое, что я с этим поделаю. Так... Нету не. Это забираем. Знаете, сколько здесь ресурсов прям разбросано. Мне это прямо не по себе. Скорее всего, как только я пойду туда, на лару попадут бессмертные И уже не будет вообще возможности выполнять эти квесты. Вот совершенно нам не дадут эту возможность. Это ладно, сейчас здесь патрули. Были, мы их прибили в прошлой серии. А представьте, что будет. Значит, А представьте, что будет, когда патрули вернутся. И не просто вернутся, а массово вернутся. И все они на тебя нападут. Нет, конечно, движение будет, движ, но. Вот за не стелса, вот посудите. Что правильнее? По-тихому со всеми ними разоб... разбираться. чтобы тебя не замечали. Или же безумные пляски-свистопляски Понятное дело, что все сейчас до одного Скажут лишь одно Нужно делать по стелсу И будут правы И вы правы Вы правы, это вы говорите, ребят Потому что стелс он сейчас спасает жизни А Проблема в том, что я не вижу, на чем его еще применить Так Здесь вроде мы все смотрели. У нас осталось два плаката, но в городе я ни одного больше не Я дал время. Не говорите мне, что я такой злой, суровый свинку отправил на тут свет. Не ко мне претензии, свинка сама захотела. А она стояла такая и смотрел, и говорит: что ты ждешь? Давай уже. Так, Прямо на главной улице закапывали Серьезно, ну кто вот в это поверит Так, ну зато, кстати, заметно, что Они установлены плакаты как вешали На вершинах Высоко Ладно Сколько сейчас у нас времени а, Таймер У нас еще 4 минуты Технически? Но ты не экзотическое животное, ты обычный кабан. Или, может, какой-то белый кабан? А почему он на него среагировал, я не пойму. Я тоже пробью, конечно Пусть заберем перья и всякое такое прочее Прелести и красоты Так, вроде все Да То есть у нас осталось что с вами У нас осталось о -о -о, Реликвия, которая мне пока недоступна У нас есть э Много еще безумного, пока еще недоступного У нас полно греческого огня Который я не собираюсь пока взрывать Зачем мне взрывать, если здесь не на кого то нет. Соответственно, здесь нам придется бежать, атаковать и бороться. Сигнальные колокола. Нужно вывести их из строя. Стоп. Где ты увидела колокол? Ну вот здесь был колокол, я помню, в прошлый раз я ломал их. Вот он, видите, лежит. Все. Но здесь больше нет колокола. Почему ты -то только сейчас в этом запела? Значит, где-то есть еще один, о котором я не знаю. Значит где-то есть еще один колокол О котором я не в курсах вообще Давай забирайся уже Может я просто его не наблюдаю Но он есть Нет, такое бывает Это технически как бы считается нормально Что не все сразу выявляется Но Кстати Вот это немножко забавно Потратил взрывчатку. Ну ладно. одно больше, одно меньше. Да, знать, горят человек, который говорил да, об который еще при этом жилет каждую взрывчатину. Знаю. Лицемерно звучит. Но... Давай, залезай. Тут что у нас? Пусто у нас. Обследуем всю местность. Так, ну это греческий огонь, это не то. Я его тоже не трогаю, мало ли пригодится, когда будем бежать в ад. Ладно, раз мы забраться наверх не можем, колоколов я новых здесь нигде не нахожу. Соответственно, последний должен быть где-то там. В крайнем случае, он зазвонит, и у нас появится гребаная катастрофа. Ну и ладно, пусть так оно будет. Зато хотя бы весело. Не померем со скуки. О! А, это что такое? А ты куда меня ешь? О, еще один плакатик. Я же сюда смотрел. Так, значит, так я не могу. О, еще и документ лежит у оставания. Монгольский. Господь испытывает меня. Я добыл достаточно оружия и припасов, чтобы выжить. Однажды хан приказал мне владеть стрельбой из лука и сражаться в его армии, за что я ему благодарен. Он даже подарил мне свои собственные бронебойные стрелы. Вокруг меня лед, из которого можно добывать воду, но он красный от крови. Армия пророка патрулирует теперь уже мертвый город. Это не те солдаты, что встретили нас у городских ворот. Что-то изменилось. Древняя легенда гласит, что тот, кто взглянет на святой источник, отдаст ему свою душу, получая взамен бессмертие. Если это так, то мне суждено погибнуть здесь. Унеся с собой секрет За которым Я был послан Подожди Но Яков же не лишился Ни души, ничего подобного Он вполне Благополучный, я бы сказал бы Знамена Символом армии бессмертных Где? А Вот оно вот здесь же было. Да. То есть и Лар подсказывает, что можно сделать, что нужно сделать, как сделать, почему она не будет говорить. Ну, то есть нужно что-то самому выискивать. Но к воротам сейчас... Черт, подойти к воротам или еще обследовать зону. Поймите меня правильно, Я за обе руки. За обеими руками. Так, ладно, давайте сейчас проведем э, инвентаризацию вопроса. Э -э, хулиганка, статуи. Статуи, понятно, в соборе. Вопрос закрыт. Почему, кстати, заметьте, здесь еще и зона расширилась. Значит, получается, где-то здесь еще будет парочка. Возможно, здесь будет еще и колокол, допустим. Э -э, по ком звонит колокол? Уже определились, там остался только один колокол Если в городской секции его вообще нигде не осталось Соответственно, где-то там э -э Знамя долой Последнее знамя осталось Оно, скорее всего, где-то на входе последнее будет Потому что я здесь тоже все оббегал В крайнем случае, на алибарде опять же будет Ладно, давайте активировать здесь все Посмотрим, что будет Я на всякий случай почему-то мало ли Там базовый лагерь. Говорил же. Ложись! Беги, беги, беги, беги, беги! Черт, это они по мне стреляют. Вперед, Требушет, точно. Спасибо. О, привет. Говори. Я говорил! Я говорил! Ладно, Ларич, вперед! Я говорил! Я говорил! Я говорил! Я предупреждал! давай залезай так они еще по мою душу сейчас полезут сюда это я знаю так так с этим разобрались Так, какой-то лезет сюда. Давай, молочек, лезь сюда. Давай, давай, давай. Я в тебя верю. Мимо! Так. С этим разобрались. Но там еще парочка наверху. Ладно. Сейчас мы поиграем с вами в Рэмбо Рэмбоевичского. Давай, давай, давай. А так красиво начинал. Давайте на этом с вами на сегодня закончим. Ставим лайки, пишем комментарий, подписываемся на канал Discord VK, А, телеграмсочек все в описании. Спасибо всем, кто сегодня с нами был. Да, на это безумные праздники, фестивали крови и плоти. Ну а мы с вами продолжим это безумное родео уже в следующем эпизоде. До скорой встречи, всем пока. Увидимся.